Привет, любимая, это Акстар, и сегодня мы записываем видео с Яриком, э, попробуй угадать мелодию. Посчитай, сколько песен ты угадаешь, и в конце узнаешь свое звание. Ну, а если ты угадал больше половины песен, то поставь лайк и напиши, какое звание у тебя. Всем привет! Э, всем привет, это Ярик, бро, да, канал в описании, конечно же, да. Короче, сегодня мы будем играть в угадай мелодию с Акстаричем, вот, и в конце звания, да, звание, если угадаешь все. Просто, вот он, просто знаешь кем, вот узнаешь в конце. Вот, а можно я буду прапорщиком, Макс Старыч, прапорщиком можно быть? Хорошо. Отлично, хорошо. Я прям с самого начала могу быть прапорщиком, да? Да, ты уже прапорщик. <связываем> ты знаешь, что все прапорщики, они тупые. <музыка> Тополинный пух, да? Да. <музыка> Ну, потому что мне просто до этого сказал, кстати, за песня. ха Не, слушай, на самом деле легко догадаться. Ну а так как Ярик, бро, я играю аккордами, я не могу вот это все вот это, ну, это просто. Ну, это с детства, должен в котел упасть с фингерстайлом. Вот. Я буду играть аккордами. Ну, если совсем аккордами играть, совсем нихера непонятно. Я буду под. Мычать, не знаю. Those <laughs> И раз, два, время пострелять, между нами пальба Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка Я просто трачу себя, я просто трачу себя Всего себя на тебя Давно я не пел Вставай, в твоя вторая Мне понравилось, я сразу угадал Сразу Слушай, угадал пока... через 10 секунд Слушай, пока один-один Мне кажется ты вперед вырвешься потому что я не угадал ставь э, лайк если тоже не угадал я не угадал кстати песню короче погнали моя песня тебе будет сложно на самом деле типа это не супер прям знаешь мега популярна какая-то группа ну мега популярна именно она популярна в определенных кругах это подсказка для зрителей кто угадал, тот угадал, а теперь Дядя Володя, закручи нам гайки Дядя Володя, гайки закрути Дядя Володя, закручи нам гайки Дядя Володя, гайки закрути. Я угадал. Слушай, я вам, я вам могу показать, как у меня Акстар сейчас стоит. И могу показать, как на Акстара стоит. Точнее, никак. Сейчас, подожди. Я подниму, я, я покажу, как это выглядит. Давай. Просто. Подожди. Ой, я что-то вообще запутался. Какие-то временные... Жаль. Короче, ты... Вот тут. Я в диком засвете, Да. Нет, ты, нет, ты не в диком Давайте я покажу, как выглядит Ярик у меня. Мне теперь вернуть тебе еще надо на место, братан. Подожди. Чтоб ты понимал, я, я, вот. И Все, погнали. Кто следующий, я забыл. Я, я, я. Давай. Давай. Ты прикалываешься. Это вообще изично. Давай пропой. Да. Восточные сказки, почем ты купил три смазки? Манишь, дурманишь. Короче, если вот тут песню гадаешь, ты мне не сын. Да. Что ты там делаешь, ё, Эй, алю, Акстар, что делаешь? Мне захотелось что-нибудь купить. Когда мне хочется да. что-нибудь купить, я захожу на Е-каталог. А сейчас мне как раз захотелось что-нибудь купить. На Е-каталоге есть все. Тут есть огромное количество фильтров, так что можете идеально подобрать э, любой товар. Здесь вы можете посмотреть характеристики товара, посмотреть отзывы. Ну и самое удобное для меня, то что вы можете выбрать подходящий вам магазин. Например, недавно я покупал себе ноутбук Xiaomi. И как я это сделал? Я просто вбил название, а сортировал его. Выбрал самые мощные характеристики Intel Core i7. В общем, самая мощная конфигурация и выбрал магазин, который мне подходит по цене. Я всегда выбираю самый дешевый магазин, потому что я не очень богатый. Поэтому ссылочкой найдешь в описании под моим видосом на я каталог. Я бегу просто прямо сейчас вниз в описание, потому что все только ради этого видео на самом деле надо было делать. Да? Только, только ради этого видео, на самом деле, можно посмотреть, потому что, ну, блин, такая да? информация, она да. просто, ну... все Песню Догнали. угадал? Что за Да, песня? это песенка... кукла колдунакиш честно, что у нелюбимая, твой. <кхм> Именно так, да. Э, теперь твоя, давай. оказались труселя. Ну и как тебе? Ну это ж это, это ж... Знаешь ли ты, как драч? Это должен узнать, от современника. это современник прям. Ну? Узнал? Есть! Запомни, есть два типа людей Одни готовы рваться, этот мир до костей Идут по головам, не жалея ногтей Я играю то, что знают все Я даже не сомневаюсь, что это добавит один балл К вашему званию Так что... Я же могу говорить, что я песню да. пою, что я далеко от тебя. Какой-то какой у нас гейский выпуск получается, чувак. Да так всегда. Мы натуралы. За него не ручаюсь, но я натуральный натурал. Давай, я докажу, подойди сюда. У меня есть женщина есть. У меня есть женщина, я натурал. Выпуск гейский, но я натурал. Смотри, женщина, я, я натурал. Давай теперь докажи, что ты натурал. Ну... Но... Согласен. Согласен. Согласен. А гитара какой марки? Николай Андреев. Я чуть не упал. Короче, я теперь сейчас сыграю песню, которую вот, типа, как сказать, ее еще ни разу нигде не был вообще нигде. Вот нигде. У тебя в видосах вообще ни разу не было этой песни. Uh -huh. Вот, поэтому будет сложно догадаться. Попробуйте, на самом деле. 5 5 5, 3, 5, 3, 5 5 Проще позвонить или кого-то уебать Есть Я, хотел заприк, сейчас, да? Я хотел подыграть, но мне страшно, что будет дико а -а -а -а. Дикий синхрон? Да -а -а. Слушай, мне, мне кажется, да Мне кажется, да Ладно, было хорошо давай. Кто это? это черный глаз. Я думал это очку. <свят> ну, <свят> <свят> а ты не думай, <свят> ты действуй. Бонусный уровень. Бонус. Две песни. Вот это. Не подсказываю, вообще не, не, даже нигде не вывешиваю, просто вот если кто угадает, угадает. Или вот это еще. Дополнительный бонус Давай кто угадает в комментариях все песни, короче, да? Что были? И две вот этих бонусных э, Привет в следующем видео Как тебе? Да, хорошо Это, я сыграю просто то, что Классику, классику нужно сыграть Последняя, заключительная песня на сегодня Кстати, напишите в комментариях Сколько песен вы угадали у Ярика И сколько у Акстара Вот. Итак, мы с Яриком сыграли песни. Сейчас вы увидите звание... Посчитайте, сколько песен вы угадали, и напишите свое звание, которое у вас получилось в комментариях. Поздравляю тебя, мой дорогой! Ты обрел данное звание, и теперь с данным званием ты можешь двигаться по жизни. Тебе не нужны дипломы, тебе не нужно высшее образование. Только это звание. Приходишь такой в Газпром и говоришь, я хочу стать начальником. Они тебе говорят, слушай, чувачочек, а у тебя есть вот это звание? Ты говоришь, да, есть вот это звание. И все, и ты работаешь... Крутым мужиком где-то сидишь на и пердишь. Сидишь, лежишь, вот, лежишь, да. пердишь. И вот так мы с Яриком устраиваем вам жизни. А прикинь, реально кто-то приходит. Вот! Вот доказательство! Подписывайтесь на канал Ярика. Подписывайтесь на канал Акстара. Акстар это я, если чё. Вот. А Ярик это... Сложно это чел если вы хотите продолжение, то давайте, 17 с половиной тысяч лайков и продолжение и будет. Всем пока. <свес> <свес> а что я даю? Это не моя фишка. А я тебя бью на самом деле просто.